Вествудская серия. по названию «Улица Вествуд» в студенческом городке университета Лос-Анджелеса, UCLA, где проходил семинар. Цель этой брошюры – представить то, что Дон Хуан Матус назвал пятью интересами магов Древней Мексики. Он дал своим ученикам эти пять интересов – магические пассы, центр принятия решений, перепросмотр, сновидение и внутреннюю тишину, в том же порядке, в каком я писал их здесь. Дон Хуан говорил, что такую последовательность выстроили древние маги, краившие себя в соответствии с их пониманием окружающего мира. Дон Хуан объяснял, что одной из самых поразительных находок древних магов было обнаружение существования склеивающей силы, которая связывает энергетические поля в конкретные функциональные единицы. Он говорил, что древние маги описывали эту силу как вибрацию или вибрационное условие, которое проникает в группы энергетических полей и, пропитывая их, склеивает вместе. Он неоднократно повторял, что магические пасы выполняют функцию этого вибрационного условия, и он хотел пропитать ими своих учеников по тому же образцу, который использовали древние маги. Дон Хуан говорил, что когда древние маги собирали эту магическую группу пяти интересов, они копировали те образцы энергии, которые открывались им, когда они видели энергию так, как она течет во Вселенной. Связующей силой служили магические пассы. Магические пассы были тем, что проникает сквозь четыре остальных составляющих и собирает их вместе в одно функциональное целое – пять энергетических политических полей, склеенных вместе одним из них. Магические пасы времен древних магов, которым учили только посвященных и которые пропитывали остальные четыре составляющие, были точно такими же, что и Тенсегрити. В современном варианте магический пас Тенсегрити может использовать любой и с их помощью также связывать остальные четыре энергетических поля в конкретное и функциональное целое. Группа магических пассов, выполняющих функцию склеивания остальных четырех составляющих, названа Вествудской серией. Вествудская серия разделена на четыре части – Первая и самое важное содержит магические пассы, которые содействуют принятию решений. Второй по значению является часть, относящаяся к перепросмотру. Третья часть относится к сновидению, и четвертая часть состоит из магических упражнений, напрямую связанных с достижением внутренней тишины. Вестудская серия будет представлена в этом году на всех семинарах, которые мы проводим здесь, в США и за рубежом. Во всех пассах, где это специально не оговаривается, ноги расположены на ширине плеч, слегка согнуты и напряжены. Магические пассы для усиления центра принятия решений Цель этой группы магических пассов – активизировать область V-образной ямки, V-область, находящейся у основания шеи на самом верху грудной клетки, особым видом энергии, который, как считали маги Древней Мексики, отвечает за принятие решений. Первое – Принесение энергии в V-образную ямку движениями рук назад и вперед. В этом магическом пассе исходное положение – ладони около талии, локти отведены назад. Быстро выбрасываем руки вперед-вниз под углом 45 градусов, одновременно делая резкий выдох. Затем руки возвращаем обратно на место с вдохом, плечи при этом тесно подняты, чтобы обеспечить тот же угол наклона. В течение всего упражнения ладони прямые, на одной линии с предплечьями и направлены вниз. Делаем несколько повторений. После этого руки точно так же выбрасываем вперед-вниз с вдохом и быстро возвращаем обратно с резким выдохом. Повторяем несколько раз. Второе. Принесение энергии в V-образную ямку круговыми движениями рук. Исходное положение, как и в предыдущем, упр... как и в предыдущем упражнении. Быстро выбрасываем руки вперед-вниз под углом 45 градусов, одновременно резко выдыхая часть воздуха. Сразу после этого каждой рукой, одновременно обеими руками, описываем полную окружность в плоскости, расположенной, как и перед этим, под углом 45 градусов, вперед-вниз, резко выдыхая оставшийся воздух. Правая рука описывает круг по часовой стрелке, а левая против часовой стрелки. Когда руки возвращаются в исходное положение, делаем вдох. В течение всего упражнения ладони прямые, на одной линии с предплечьями, и направлены все время вниз. Повторяем несколько раз. После этого делаем упражнение, поменяв местами вдох и выдох. Теперь резким становится вдох. Также повторяем несколько раз. Третье. Принесение энергии в центр принятия решений движениями рук назад и вперед с ладонями, повернутыми вверх. Это упражнение точно такое же, как и номер один, но ладони повернуты вверх. Четвертое. Принесение энергии в центр принятия решений круговыми движениями рук с ладонями повернутыми вверх. Этот магический пас точно такой же, как номер два, но ладони повернуты вверх. Пятое. Принесение энергии в V-образную ямку из центральной части тела. В этом магическом пассе руки сгибаем в локтях и держим перед собой на уровне плеч. Предплечья горизонтальны, пальцы ровно собраны в кулак, Пулаки не касаются друг друга. Делаем резкие движения тазом влево и вправо, предельно напрягая косые, боковые, мышцы живота. Как будто боком хотим зажать карандаш, по 20 раз в каждую сторону. Таким образом энергия расшевеливается, активизируется, возбуждается и идет в центр принятия решений. Шестое. Принесение энергии в ИВИ-область из области лопаток. Тело слегка наклонено вперед. Руки из положения, описанного в предыдущем упражнении, выдвигаем локтями вперед, Предплечья перекрещиваются, не касаясь друг друга. Правая рука сверху. Поочередно тянемся каждым локтем, начиная с левого, максимально вперед, растягивая лопатки. Цель упражнения – расшевелить, активировать энергию ее вверх грудной клетки. Седьмое. Активирование энергии вокруг V-области согнутым запястьем. Руки вытянуты горизонтально в стороны, Поочередно, начиная с левой. Описываем ими несколько плавных, загребающих горизонтальных окружностей, завершающихся у V-области, тем самым активируя там энергию. Затем левую руку быстро выбрасываем от V-области вперед с резким выдохом, вперед запястьем, которое сильно согнуто. Делаем несколько раз, повторяем тоже правой рукой. Восьмое. Перемещение энергии из солнечного сплетения в V-область. Руки словно удерживают мяч перед солнечным сплетением. Левая снизу, правая сверху. Левой рукой описываем две окружности по часовой стрелке, тем самым активируем энергию вокруг солнечного сплетения. После чего быстро выбрасываем правую руку вперед и немного вниз с резким выдохом. Повторяем это несколько раз. Меняем руки местами, также повторяем несколько раз. В течение всего упражнения ладони прямые на одной линии с предплечьями. Девятое. Принесение энергии в V-область из области колен. Делаем хватательное движение, вытянутое левой рукой под углом 45 градусов влево вверх. Удерживая кулак сжатым, описываем левой рукой над головой две окружности, против часовой стрелки, если смотреть снизу вверх. После чего быстро выбрасываем ее вверх-вперед, тем самым возбуждается энергия вокруг центра принятия решений. При этом кулак сжат, а большой палец прижат ко второй фаланге распрямленного указательного. Тоже повторяем правой рукой. Делаем глубокий вдох и на выдохе, сгибаясь, плотно кладем предплечье сверху на бедра, ладонями вверх, кончики пальцев на уровне колен. При этом ладони прямые, на одной линии с предплечьями. Делаем полный вдох. Задержав дыхание, распрямляемся и скрещиваем руки за головой так, что ладони стремятся коснуться лопаток, левая рука ближе к телу. В течение этого движения ладони остаются прямыми на одной линии с предплечьями. Продолжая задерживать дыхание, наклоняем верхнюю половину тела влево и вправо, три раза в каждую сторону. На выдохе возвращаемся в положение с предплечьями на бедрах. Делаем глубокий вдох, задержав дыхание, поднимаем скрещенные, но не касающиеся друг друга руки к Ви области ладонями к ней, кисти расслаблены, левая рука ближе к телу. Удерживая руки в этом положении, делаем выдох. Маги, открывшие это упражнение, использовали выдох для обеспечения перехода энергии. Задержав дыхание, возвращаемся в положение с предплечьями на бедрах. Повторяем данное действие, выделенное курсивом, три раза. Затем распрямляясь, поднимаем руки ладонями вверх над головой, делая глубокий вдох. С выдохом опускаем руки вдоль передней части тела ладонями вниз. Следующая группа магических упражнений служит для перемещения энергии, которая принадлежит только центру принятия решений, с переднего края светящейся сферы, где она собирается в течение многих лет назад, а затем с задней части светящейся сферы вперед. Маги считали, что эта перемещенная энергия проходит через V-область, которая действует как фильтр и использует только энергию, наиболее подходящую для нее, отбрасывая ненужную. Интересно отметить, что из-за избирательного действия V-области, эту, эту серию упражнений необходимо выполнять максимальное количество раз. Десятое. Проход энергии через v область спереди-назад и сзади-вперед при помощи двух ударов. Этот магический пас начинаем с глубокого вдоха, затем воздух медленно выдыхаем, и в то же время левой рукой бьем вперед на уровне солнечного сплетения, а раскрытая ладонь повернута кверху. Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака, затем вытягиваем руку назад за спину на уровне плеча, пронося ее через низ, слегка разворачивая плечо назад, рука выпрямлена. Выдох заканчиваем, разжимая пальцы, ладонь вверх, отпуская энергию, схваченную рукой. Снова делаем вдох, Десять раз ладонью похлопываем по энергии, одновременно делая медленный выдох. Двигается только ладонь, вся рука остается прямой. Схватываем энергию в кулак, быстро и резко переносим руку из-за спины вперед, пронося ее через низ. И останавливаем ее впереди, слегка согнутую на уровне В-области. Резко разжимаем руку ладонью вверх, тем самым выбрасывая из нее энергию. Ру Рука движется вниз, назад за спину и совершая так полный оборот, бьем из-за головы сверху вниз по энергии ладонью, словно энергия это пузырь, который лопнет от ударов. Впереди на уровне V-области, сразу после удара застываем на несколько секунд, целиком очень жестко напрягая все тело, выдох заканчивается. То же самое проделываем правой рукой. 11. Перенос энергии спереди назад и сзади вперед боковым ударом руки. Этот магический пас начинаем с глубокого вдоха, затем воздух медленно выдыхаем и в это же время левой рукой бьем вперед на уровне солнечного сплетения, раскрытая ладонь повернута кверху. Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака, затем вытягиваем руку назад за спину на уровне плеча, пронося ее через верх, слегка разворачивая плечо назад, рука выпрямлена, выдох заканчиваем, разжимая пальцы, ладонь вверх, отпуская энергию, схваченную рукой. Делаем глубокий вдох, затем медленно, начиная делать выдох, предплечье направляем прямо вниз, локоть при этом стоит на месте. Одной только кистью руки делаем три черпательных движения, словно формируем шар энергии. Там же за спиной шар подбрасываем вверх, оставляя локоть по-прежнему на месте, предплечье выбрасываем вверх и быстро схватываем его вверху, сгибая в запястье руку из спины согнутую в локте и запястье руку резким движением подносим запястьем к правому плечу. От правого плеча бьем запястьем прямо вперед на уровне V-области. Затем повторяем выделенное курсивом из предыдущего упражнения. 12. Перенесение энергии спереди-назад и сзади-вперед тремя ударами. Этот магический пас начинаем с глубокого вдоха, затем воздух медленно выдыхаем и в то же время левой рукой бьем вперед на уровне солнечного сплетения, а раскрытая ладонь повернута кверху. Там схватываем энергию быстрым сжатием кулака. Затем руку быстро отводим назад так, словно бьем локтем прямо назад. Сразу же наносим боковой удар так, что левый кулак оказывается у правого бока, и вновь руку быстро отводим назад так, словно бьем локтем прямо назад. Из этого положения выпрямляем руку назад. Заканчиваем выдох схваченную энергию. Делаем глубокий вдох. Затем медленно, начиная делать выдох, предплечье направляем прямо вниз, локоть при этом стоит на месте. Одной только кистью руки делаем три черпательных движения, словно формируем шар энергии. Хватаем его в кулак и распрямленной рукой описываем полукруг сзади вперед до правого бока и обратно за спину. Из-за спины резко выносим руку прямо вперед на уровень V области. Затем повторяем выделенное курсивом из упражнения номер 10.